Вот у меня, ну, как бы, вот, Гондон, то есть два Да, хотели а, бы, во-первых, у нас, понятно, что время красно, кто-то поступал, кто-то выступал, кто-то новый, кто-то старый. Вот у меня есть список организаций и отдельных членов на 23 января. Вот я предлагаю просто, вот я сейчас Ре буду лично, зачитывать, правильно. и как бы народ будет говорить, кто есть, кто нет. Тот, кто себя не найдет в этом списке, того я в конце просто в него впишу аккуратненько по организации. А еще если я есть представляю, такая же бумажка, я предлагаю пустить порядок, чтобы э, представители организации, около своей организации, вписали свое фамилию и отчество, номер телефона там для связи ГМАЙЛ. У кого там два представителя, там, тот списывает два. Кто себя не найдет, соответственно, вот в конце вписывает организацию и координаты представителей. Значит, это я тогда пускаю начинаю с того, Вот с людьми. Давайте отсюда. Так, значит, я тогда начинаю нашу переписку. Значит, АКМ Рису? Нет, у них не пришел. Нет, сегодня, да? Хорошо и сегодня, или сегодня нет то есть они вообще захарят ну это вы напишите Мы там хорошо, сегодня их нет, нет. Все, ладно. так, антикалусеи в Санкт-Петербурге опаздывали тоже нет, опаздывали ну ведут, так отметим так, ассоциация жертв судебного произвола я вот это так, вольница в нет, полностью точно не вижу. Хорошо, другая Россия есть. Нет, решил, вот если вы Так, Индия. Смотри. Россия? Это не асоциация? Нет, нет, нет. И не асоциация. Индии нет, нет. нет тоже, да? Хорошо, КПЛ. Я буду за Там вот есть меч. Так, и, левый флот. Национальные демократы. Нет национальных демократов. Много актерская театр студии. НДС что, что это такое? Народно-трудовой союз. союз. Нет, даже. Нет. Да. ОБФ. есть ну, здесь, здесь они, так. Так, Офельс, везу, да. Фарнас. Фарнас. Парнас! Парнас, у меня там. Это же греб, Так, это кто, какие организации Это Не, ну это как бы, не часто. Так, значит, парнас есть или нет? Ну, Я не поняла. Есть, есть. Ой, нет, так, ну тут порнался, куда же Нет, Так, партия свободы. Что это такое? что ли? Нет, нет. Я знаю, что купила, купил, не даю. Вот и Россия, партия. Были? Были, Ну хорошо, но сейчас нет. Правила на свободу. Здесь. Республиканская партия. Нет, нет. нет пока. РНДС. Российский народ-руговой. Так, нет. Ромс. Российский. Здесь. Россия освободится нашими силами. Так, Росклон. Здесь русская партия. Здесь. Русская граждан... Русский гражданский союз. Так, русское имперское движение. Здесь Русское общественное движение. Так, СКМ. Самольцев нет никого. Так, союз офицеров запаса Санкт-Петербург. Куротный район. Нету? Нету. Так, справедливость профсоюз. Нет ничего. Так, студенческое действие коалиции. Тигр. Есть. Есть. Есть. Так, Трудовая нет, нет. Россия. Федерация авто... автовладельцев России. Нет, нет, нет. А? нет. Где? Где? вы ее нет. Есть. То есть вы будете во многом ДЦЛ? Ну, я вам так. Так, экологическая какая-то организация. Нету. Какая то экологическая группа? Да, нет, нет, нет, нет, нет. Это значит индивидуальные члены дальше идут владельцы. Пера у нас, он Герман Седула. Да, да. а Владимир Лизневич журналист. Кришнев. Нет. есть нет? Так, Андрей Никрасов. Нету. Герман Садулаев. Вот он. А, вы тоже будем двумя руками брать. Понятно. Так, Александр Скобов. Есть. Так, э -э цыпленка, Павел Цыпленко. А, нет, а, так, значит, теперь кого я не записала? Вы знаете, вы не вот давайте, значит, записываем. Было было а вообще все оповещения а, Жел... а, Жел... а, а, Нет, ну а, а, вот в а, этом а а, группе вчера не было еще объявлений. Кстати, чего не было объявления в группе? В группе ВКонтакте. Не в нет, ну у нас кто там? У нас там э -э модератор. Нет, мы там модератор, короче, <свист> <свист> <Сухаровск> <свист> Перцелев, и еще кто-то. Объявления вчера нет. Так, значит, журналисты России. А, О, Антикарусель пришла. Ага. Да. СПП отделение. Интест. И, значит, пришел кто? Антикарусель это кто? Анти -карусель. Анти -карусель это, кто? Нет. это вы, да? Да. и кто еще пришел? НТС курит. Так, хорошо. это сейчас НТС курит, да? да? Да. Так, хорошо, значит, не записаны. Журналисты России gear. Кто вот. еще? Так, а? Марин. вот что же Железноводская. Нет, ты Нормально я стою, сидит с тобой. Вот он сами по 23 числа. Там, где сами вписываются. Наводская 27. Так, кто еще? Кто еще не вписал? Открытый берег. Открытый берег. Нет. Нет, это борьба и глаза. Это градозащитники. Это моя Нет, это трудозащитники. Открытый берег. Так, кто еще у нас подписался? А пришла, не Здравствуйте. Еще Анин, когда еще? Так, Нет, сейчас... Нет, да, в Так, вот в данном случае, поскольку полюс 1943 43, я принимал участие в не делать. Мне нечего не делать. Мне нечего не Мне нечего не делать. Мне нечего не делать. Мне не делать. Мне не не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 Так, кто еще там подошел? К ней организация? Кто еще не писал, Сань? Я не к организации. А кто? Ну как сейчас на лицо заходить? К Андрею Пивоварову. А, ну конечно. То есть все, все записались, точка женщина. <смех> все, значит, сам теперь Да, вот потом, значит, у нас теперь второе предложение поведения по людей, это организации нашего. Процесс. Дело в том, что вот мы на, ну, так как мы общаемся много из ЦЭК, и из Грады и со всеми прочими людьми, и просто с людьми на митинге, как бы народу нет реального представления о том, насколько обширен и разнообразен состав нашего комитета. Нас, как они нас обозвали, полносовые националисты, так народы считают, что у нас комитет полносовых и горит, националисты. А как вы бы, сами видите, что у нас как бы масштабная организация. То же самое люди видят на видео, когда они это видео смотрят Диверсия. и видят, что, что у нас как бы, со столов председателя все время сидят одни и те же люди. Поэтому у нас есть такое предложение. Давайте для того, чтобы привлекательнее и как бы продемонстрировать количество членов нашего комитета, давайте заседание будем вести по очереди. То есть нам нужен для заседания тот председатель, который выполняет чисто технические функции как-то координирует происходящий да. секретарь, Нам который будет там. фиксировать да. какие-то вот... А мы там, в на улицу. Ее вынесли на улицу. Я я на я вынесли я на улицу. На а колец загляните, там шутят, нет? Никто не в сейчас сортирует. То есть у нас тут есть такое предложение. Давайте заседание, если народ на видео увидел, как нас много и какие мы разные, давайте заседание будем получить, вот первый по алфавиту, там, первым mm. алфавитом mm. mm. который все-таки будет фиксировать основные пункты, там, дня, что такой вопрос обсуждали, если бы у него было голосование, то сколько голосовали за и против, вначале будет фиксировать, mm. количество сто таким образом, вот сменяясь на этих заседаниях, э, соответственно, на видео, мы народу реально покажем, насколько у нас широкий спектр, всяческих движений града, и эко, и политических, и неполитических, и гражданских активистов представлены в политике. Так на видно вот, не видно. Не да. Нет, так почему? не видно. На видео вот я с людьми разговаривали, они говорят, а почему у вас бюрократическая революция? Нет, ну просто это, это как бы логично, люди. Народу нужно повернуться лицом, да. и люди там по Я думаю, что Волька ведет да, да, нормально, что? все, просто мы там в хаос все превратили. Нет, почему и хаос? Не рано поздно председатель собрания стану я. Вы ну, не вы не стоп, не у председателя, чистой, функции, у председателя должны быть чистые технические функции. Распределять, замечать, кто там поднял руку, как то регулировать повестку. У секретаря тоже технические функции, он должен все-таки записывать, что у нас происходит. Какие-то основные пункты, по которым происходит голосование, повестку, пункты, по которым голосуют, сколько заслужит. Я приглашаю. Есть такое предложение, да, есть на самом деле два предложения. Вот Андрей уже сформулировал. Сказать, а, на самом деле, простое предложение знаете, давайте выберем, кто сегодня будет вести а дальше будем... давайте сначала... А вот, давай, ну давайте мы меняем... Ну давай. Нет, у нас было <ролосится> предложение, чтобы вот, не выбирать каждый раз, а делать это тупо по, -по, -по, -по, -по, -по. Вот алфавитам у нас есть список, мы берем первого мне кажется, что мы создаем проблему на пустом месте это то, что предлагается вообще ничего не решить сколько собирается народу просто поднять камеру, провести и все видно да, можно представляться там как-то выступать. Да, рынки ну, ну, ну, не знаю, что Роль не, да, не да, сыграет, да, а какой-то да. хаос несет, потому что, ну, реально просто, вот так скажем, Ольга, она а, умеет вести собрание, да, там, ну, как бы, она профессиональная политика, и люди вот, это видят, да, А профессиональные хорошо. политики сейчас никому не интересны. У нас да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Спасибо, хватит с нас Мнение. Давайте просто да, давайте, определимся, давайте да. определимся, да? Значит, было предложение сменить сегодня председательствующего. Сегодня председательствующего. А а Тем более можно Лармули. Было предложение виноват. изменить порядок ведения, ведения. наших заседаний. То есть председательствовать по очереди, просто по алфавиту, чтобы народ видел, что у нас не комитет там, как бы, кем-то даже возглавляемый, а что у нас огромное количество самых разнообразных организаций к нам входит. Потому что иначе вот, ситуация создается такая. Те же зеленые говорят, ой, нет. Я хорошо, не давайте, давайте голосовать. Кто против? Кто, кто за? за? Кто, кто за? за? Прошу голосовать. Раз, да. два, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 11. Спасибо, Кто Кто Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. два, три, четыре, пять, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Один, один. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19, 19, 19, 19, 20. 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, есть предложение по сегодняшнему ведущему. Хорошо, хорошо. А, да, что, другие предложения поставь. есть? У а... нас нет претензий. Ага, а, почему бы нет? Я не хочу, а я, хочу я снимаю. А что как? Вот. А а как? Еще, а ну как? Вот еще Александр, расскажи, дальше. Пойдем. Пойдем. А в нем любая? Нет, нет, Нет, что? потом будет. нем будет. Я в я буду, в общем. Боремся с Путиным, заселим. Мы только что проголосовали за то, что все осталось по Давайте проголосуем. Есть предложение, чтобы сегодня на вела Улья Проносова. Кто за? Прошу пожалуйста. Спасибо. Кто против? Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть против. Спасибо. А, так. Какие есть предложения по повестке дня? У меня есть э, два предложения по повестке дня. Первое предложение по повестке дня обсудить, как прошло 4 февраля. Это, условно говоря, разбор полетов. А второе предложение по повестке дня обсудить следующую акцию. Хорошее предложение. Еще есть предложение? Так много времени будет. Да, да. Кто еще не записал, кто не записал. Еще есть какие-то предложения по повестке дня? Давайте да. только сначала начнем со второго пункта. Нет. А ну, мы отберемся с будущей акции, а потом уже будем сидеть, разбираться. Издаю. Да, небольшая информация, но я думаю, это отдельный, отдельный вопросом не надо ставить. Там, информация, по, хорошо. По я разные и, напишу там. Да, разные минусы да. там будут. Да. Еще есть заложение по повестке дня? Кто за эту повестку дня, прошу постановить. Спасибо, за что? кто против. Поездку дня. Кто против? А, нет, Спасибо. Я предлагаю порядок не переставлять, потому что все-таки, мне кажется, более сказать, естественно сначала разбор полетов, а потом уже следует. Так, Тогда, если можно, то я начну. Потом я хочу. Да. Акции 4 февраля? Ага. Больнич, Бору, нет, не, кто пришла. Нет, пришла. Кто пришел? Бору. Бору. Бору. Бору. А можно мне, так сказать, из администрации его переписать? А, а его может... Нет, там забывают бывает. Давай но это, это, это уже финансовый вопрос. Потому... Итак, хочется 1 февраля. Но хочется первое, что хочется сказать, на самом деле. Где мои? Просто если мы будем все говорить пуром, э, будет тяжело говорить. Первое, что хочется сказать, что на самом деле э, прошла совершенно. Охрененная акция, особенно шествие. Да? Есть, э, вот, если мне на самом деле кто-то сказал в пятницу вечером или в субботу утром, что ты таком морозе соберется сколько народу, я бы вот правда не поверила. Но вот это то, что касается да, митинга. То, что касается, начиная с митинга, честно сказать, дикие кошмары и ужас. Значит, все а, по порядку. А, те, кто был, они все были, на последнем заседании, я вижу, что многих не было на последнем заседании в пятницу в редакции, но все, кто были, все понимали, что у нас будет ряд проблем. Потому что когда в конце у нас пришел второй комитет, было понятно, что, во-первых, мы не сходимся по списку выступающих, не можем договориться, и, соответственно, вопрос безопасности будет одним из ключевых вопросов. К сожалению, я не вижу Диму Сухорокова, которому мы поручили заниматься безопасностью. Мы понимали, что, в общем-то, на сцене могут оказаться люди, которые отсутствуют в согласованном списке. И вот, скажем так, все то, что могло произойти нехорошего, практически все, не, ну не все, конечно, то есть до бордобоя не, не, не, не дошло. Это чуть-чуть. Да, это радует, это единственное, что меня радует, да, что, раз, ну, что да, не не до э, бордобоя не дошло и до стрельбы. Да-да-да, в да, самом на начале. <плодотный>. Не было этой могучи не было. Вот, тем не менее, почему я особо обращаю внимание на вопрос безопасности? Да, потому что, в общем-то, с самого начала список он был... Не так, как мы договаривались. Да, там, начиная с бабушки Солье, которая у нас была, отнюдь не первым номером, с ее выступлением в поддержку Прохорова. А, то есть, я уже не буду говорить про сына, Романа Земцова, который у нас тоже был, отнюдь не первым номером а, в результате... Ну, правда, Ивак сам его пропустил вперед себя, когда я Иваку не подавала слово. Да? Но, тем не менее, у нас была, отнюдь не первым номером. А, подожди, рыбаков это дальше. А, понятно, что потом появился Кочетков, который, если кто-то помнит, был у них в театре номеров. И было очевидно, что если вопрос безопасности стоял нормально, Кочетков, Кочетков это представитель ЛГБТ-сети, которого именно так и представили. Именно так и представили. Соответственно, после там. Ну а дальше, как, так сказать, я думаю, все, кто там присутствовал, видел, что Хадж бандарик отличился не так, как хотелось бы, чтобы он отличился. В общем, традиция правда. Да. Можно я закончу, потом будете все комментировать. По большому счету, э, претензия простая. Да, это была провокация. Но не да, надо. Да. да, это была провокация. Но не надо ее. Может, Кость, может, слушай, хорошо. ты вот выпивать выйти на улицу, а? Не надо здесь выпивать. Ну что это здесь? что Да, это была провокация, но не надо на нее вестись. Поэтому. В результате, ну, я думаю, вот лично я три дня всем в массовой информации все про это объясняю. Мне кажется, что это не тот пиар, которому нам бы хотелось стремиться. А, в результате, опять-таки, те, кто был в пятницу, те помнят, что, в принципе, мы не собирались проводить совместно с ними больше акций. Потому что мы две недели потратили на хрень всякую. Попытки договориться про то, что без флагов, т.д. и т.п. и т.п. Про всякие вещи, которые невозможно выполнить. Но тем не менее, да, вот Коля вообще вышел два раза на к микрофону. А Димы не было в а, пятницу, значит, соответственно, ваша грядка там, не донесла, что его выступление после а, как бы, нашей защищенной квоты. Поэтому это, в общем-то, претензия, друзья мои, к вашей грядке. Да? То есть вот есть какие-то вещи, которые после того, как мы внутри себя договариваемся, мы внутри себя должны договариваться, и мы внутри себя должны выполнять договоренности. А в данном случае меня больше всего печалит. То, что нам не удалось до конца выполнить все договоренности, которые были внутри нас достигнуты. То, что там нам, нас пытаются провоцировать, мы с вами это обсуждали. То, что там провокаторов будет хреново туча, и, и часть провокации там удалось э, пресечь. Да? Но тем не менее, вот, э, либо мы внутри себя договариваемся, мы выполняем все договоренности, и тогда мы понимаем, что мы э, сила, которая может идти вперед. Вот мне так кажется. Вот, э, в принципе, это все то, что я хотел сказать. Нет, просто... нет, Андрей перепил, Андрей. Ну что, во-первых, я да, хочу поздравить всех тоже, на самом деле, с успешной акцией, с отличным шествием. И важно, что мы не зря, на самом деле, вели все это время вот эти переговоры безумные, ужасные, нудные, наступали на горло собственной песни. Потому что мы не дали этим сволочам из того комитета ни одного шанса устроить спойлерскую акцию. Да? Акция была единая, и горожане своей явкой в мороз показали, что это было правильно. Вот. Это, безусловно, общее достижение. Сам, к сожалению, присутствовать не смог, потому что был, находился в СКП, э, то есть меня там удерживали целый день. А, ближе к трем часам я нашел способ оттуда свалить, и там через подвал, и через окошко для передачи бандероли я там залез в подвал, у них нашел окошко и, значит, вылез через него наружу. Побежал к митингу, я был в свитере, там у меня осталась заперта верхняя одежда в кабинете следователя. Ну, добежал до Исаакиевской площади, там меня отпустели обратно. Потом написали на повестке, что, типа, был технический перерыв в осуществлении следственных действий по нашему уголовному делу с 11.30 до 16.30. Ну, следователи, э, значит, ну, вечером нас спустили. В общем, больше я к ним, конечно, не пойду вообще по определению. Вот. Хотя, ну, вроде взрослые люди и санкционированная акции, что там себя вести вот как-то мелочь а очень... да. Цель, ну да в общем боятся это тоже хорошо уважают бояться это да ну вот потом значит тем не менее послушал я своих товарищей и посмотрел видео в интернете ну, вот с выступлений значит что могу в общем и целом сказать по итогам акции ну во-первых на лицо провокация которая организовала логкомитет за честные выборы выпустив на сцену Пидораса. Здесь мы можем это слово, я думаю, спокойно говорить. Кочуткова, да? Которого, вы помните, они нам приносили списки накануне, показывали значит, список этот, и как раз мы там говорили, что там кого-то мы можем из него взять, но Кочуткова категорически нет. Тем не менее, он значит, пролез на сцену. Вторым номером один, да. Вторым да, да, да, да. был освистом, вот, э, э, Имело место значит, на лицо провокация. Вот. Далее, к сожалению, Николай Бандарик, Коль, вот ничего личного, я совершенно, вы знаете, мы всегда за то, чтобы националисты выступали, и тебя там отстаивали. Мне днем только позвонил человек, делал в Петербург, говорил, а вот либералы против Бандарика, типа очень шумят, что будет Бандарик спать. Я говорю, утрутся либералы, у него квоты есть, чтобы они решили, что сказать. Бандарик, националисты, все нормально. Но реакция была неадекватной на эту провокацию, да, то есть... Люди пришли, в общем-то, не слушать пидорасов туда и не слушать про-пидорасов. Люди пришли, значит, протестовать против действующей власти. Можно было как-то выразить свое отношение к этому в другой форме. Там, например, вот я помню, Тор выступал на митинге 10 -20... 24 декабря после Кудрина, Кудрин, сами понимаете, хуже пидораса, вот. и он сказал, ну типа, я прошу у всех прощения, что вынужден выступать после путинского министра финансов. Вот. Ну, что-то в таком духе, да, ну, как бы начинает там скандировать что-то, понятно, что это уже совершенно не за этим люди пришли, чтобы это все слушать. Вот. Ну, и там два раза, я не понял, зачем второй раз было на сцену залезать, там, и опять все начинают националисты, захватили сцену, да, я говорю, ребята, националисты, была квота, они там имеют право выступать, и никто не захватывает, они организаторы реакцию наряду с нами, вот. Ну, такое поведение, оно, понятно, там, значит, вызвало в итоге шквал там... Против нас, выступлений в СМИ, да, еще этот комитет полил воду на мельницу. В итоге получилось, что мы тут чуть ли не сорвали там, единую акцию. Вот Курносова лично пострадала, там исключена была из Солидарности. Как вот, они там все волнуют исключать? Это ну, другой это вопрос. Просто. Я, я просто не говорю, не что это по было, ну, неадекватная реакция, неправильно. Вот, это второй момент, который я хотел отметить. И третий относительно грядущей акции, но. Тут это все вкупе. Я все-таки думаю, что нам надо настаивать, не надо размежевываться с тем а надо настаивать на проведении единой акции, до последнего нам, по крайней мере. Вот. И, ну, потому что мы видели, залог успеха вот этой акции, этого шествия, был именно то, что она была одна, не было спойлерской акции. Надо постараться этим сволочам не дать устроить спойлерскую акцию, если это возможно. По крайней мере, чтобы мы не выступали здесь, не поддерживали этот раскоп. Поэтому, я думаю, что надо принять заявление, где эти три позиции обозначить. Вот. Проект есть, я тогда <клес> зачитаю, ну и, соответственно, потом все выскажутся, и ну, стоит ли нам это для себя или на паблик сделать, я бы сделал на паблик. Вот. Заявление по итогам акции «За честные выбор 4 февраля». Мы выражаем благодарность всем петербуржцам, пришедшим на акцию «За честные выборы. Благодаря вам шествие 4 февраля стало самым многочисленным, и почти два десятилетия уличных акций в городе наглядно показало отношение петербуржцев к действующей власти и так называемым выборам президента». в кавычках. При этом мы с сожалением вынуждены констатировать, что на митинге произошли инциденты, рассказывающие единство оппозиции. Провокацией со стороны за честные выборы было предоставление слово участнику так называемого ЛГБТ-сообщества Игорю Почеткову, которого не было в согласованном списке выступающих, что вызвало предсказуемую негативную реакцию участников митинга. Вместе с тем отмечаем, что последовавшее в ответ на эту провокацию выступление националиста Николая Бандарика было чрезмерно эмоциональным. Декларируем, лозунги не соответствовали целям акции, поведение выглядело не вполне адекватным. Предлагаем представителям всех оппозиционных сил города не дробить протестное движение, провести следующую акцию за честный выбор совместными усилиями, при этом не предоставляя слово Игорь Кучкову и Николаю Бандарику. Это, şekilde, да. Коля, я говорю, что лично подождите. подожди, там был был Андрей. Ну, хочется начать опять с вот этой вот провокации. Самый главный наш просчет в том, что мы пропукали безопасность сцены. Это только наша вина и больше, как говорится, ничья. Вот, поэтому при организации следующей нужно особое внимание уделить вот, Потом, я не знаю, как бы, что мы будем принимать, но вот практика показывает, что показала, что два ведущих, когда они из разных людей, это зло. Ведущий должен быть один вот, на таких мероприятиях. Либо тогда вообще, то есть не должно быть митинга, но это уже второй теме, то есть предложение провести просто шествие когда ведущая Да, тогда снимается еще и вопрос вот, о выступлении. Тогда, значит да, много решается. Но это ладно. Вот. Конечно, всех тоже хочу поздравить, что нас шествие прошло. Действительно, я никто не ожидал, что будет такое количество народу. Вот. Хочется отметить минус, связанный с интернет-агитацией. Вот. У нас группа... У нас было объявление, что кто хочет поучаствовать в агитации, пожалуйста, записывайтесь. Записались 8 человек вот в группу санкт петербург наш город. За три дня до мероприятия, самые главные дни, когда идет отпуск. агитация важнее всего. Никто, кроме меня, не оставил там ни одного сообщения. Спрашивается, господа, зачем вы туда записались? Если вы записываетесь на вас, рассчитываете, тогда на вас тогда вы работаете в этом направлении. Ну, пока все, спасибо. Спасибо по декларации я говорю, то есть мы должны решить, что мы делаем в следующий раз. Если мы отказываемся от митинга, вот, это одно дело Если мы от митинга не отказываемся, тогда я предлагаю добавить пункт об одном ведущем. Реплика одна еще. Значит, в среде националистов, то есть я прошу очень, чтобы это не воспринималось как камень в угород националистов, потому что, ну, например, Ж.Ж. Семена Киселеву там было подробно тоже. Разобрана эта ситуация, и я, ну, в принципе, присоединяюсь к тому, что написано. Да? Там, там... А, значит, у меня к вопросу, вот опять-таки, об и другой, другой агитации. Сегодня повторилась даже ситуация при собрании 30 числа, когда никто не знал, что она будет, она будет кроме тех, кто узнал вот какими-то такими путями. Еще вчера в Гражданском комитете не было никакого, в чем вчера вечером. Никакого объявления о том, что сегодня будет собрание. Поэтому у нас опять из вот этого списка присутствует половина. 30 числа, когда происходило голосование, потому соглашаемся ли мы на ультиматум Смольного, ну никто не знает, ультиматум это было или нет, или нет, присутствовало 16 человек. Причем из них двое были вообще просто, они меня застенчиво сказали, что они пришли с То есть значит из членов комитета, из почти там 40 членов присутствовало 14. Опять-таки, потому что никто не знал. Я об этом, например, узнала чисто случайно в тот же день, в 6 часов вечера, о том, что в 7 часов собирается. Давайте тогда увеличим просто количество модераторов, я не знаю, там в 2, в 3, в пять раз в группе гражданский комитет, где информация не вывешивается никакая, Потом, почему оттуда, например, некоторые из модераторов удаляются. А вот, Купай Санкт-Петербург был удален из модераторов после какого-то комментария критикующего вот такой вот способ голоса, э, принятия решения якобы от всего гражданского комитета, когда голосуют 14 членов, остальные отсутствуют, то что не знают об этом, когда э, как бы один из членов гражданского комитета вывесил в, в группе об этом информацию, вот тут же удалили из модераторов. Это, простите пожалуйста, такое вообще на что похоже? И после этого мы говорим о какой-то там интернет-работе, агитации или о чем-нибудь еще. Давайте тогда в группу добавлять вот гражданский комитет и в эту самую добавлять модераторов, я не знаю, там в 3, в 4, в 5 раз, чтобы хоть кто-то да вывесил информацию о том, что будет собрание. Потому что узнавать это как как-то Телефоны если сюда записывать. Телефоны, а я сказала, записывать телефоны, кто хочет, там я еще В Какой хочет. группе идет речь? Ну вот, например, идет, есть такая группа в контексте, речь идет о группе «Гражданский комитет». Есть такая группа. по дальше, что еще? Я не знаю, как она вы какого. она называется гражданский комитет, есть группа ВКонтакте, есть группа ВКонтакте марш, вот этот вот, который гражданский марш 4 марта. Вот не там, не ни там никакой информации ни о заседании 30 числа, ни о сегодняшнем не было, еще вчера вечером. Как люди должны были узнавать, что будет собрание Николай. Да, ну, во-первых, э, значит, по произошедшему, значит, почувствов, э, кроме того, что там, федерация еще и педагоги, да, ну, как бы, вот, вещь такая... Значит, ну да, ну нет. ладно, ладно, ладно. Я вообще не понимаю, не что nee, не не не не он такой, ну да, no, что? Да, человек, который постоянно проводит так называемые антипедагогические ja, акции, да, тоже, вообще известно, да, то есть, является открытым углублением на веру. Вот, поэтому, конечно, такого выпустить такого человека вообще само по себе это недопустимо, и, на самом деле, а, нужно большое сказать спасибо нам Димы, что он не поднялся со сцены, да без убытков. Просто объективно сказать большое человеческое спасибо да, вот, насчет этого. Вот. А, что касается того, что я там второй раз вылез, мы то простите уже как начался полный бардак и полез -то дряк, -то там то дряхлая там рубаков, в которых кис не было, да. Полез, вообще какие-то непонятные люди, да, когда, там снял снялся с охраны ушел, да, тут естественно уже никакие договоренности просто не работают, да. Вот, и когда там какая-то там зряхтая тортила начинает скандировать Россия для всех, что для нас вообще категорически не приемлемо да, Россия не для всех, она как ну, бы, для начала хотя бы для россиян, как бы, да, для начала. В чем вы делаете то это другого вопрос. Ну, уж всякая, не для всех, да. моя страна, это не проходной двор. То есть, по не выйти после этого чтобы сказать, что, да, что там салишь, подруга, да, это не проходной двор и не для всех, но то тоже мой можно... взгляд. Вот, это второй. Третий, значит, а... это все цветочки вместе а ягодки, фонус. которые бы вы, мы все хапливали, если бы вышел бы на сцену Роман Клющин. Кто не знает Романа Клюща? Вот, он бы, во-первых, как бы он с вот привел Зенцов. Он бы там начал такой со сцены нести, а его бы со сцены хрен бы сдвинули. Ну, ну, а то просто нет, мы с Каловаром, мы с ним с с, с, с кем как угодно. у него весовой типович? У него хороший телефон. Килограммов 130, Может, наверное. Причем, ну, ну, я, я объясняю, что, видите, это еще друг Земцова, там были его ребята и так далее. Человек, ну, просто, ну, че то есть просто человек, который бы начал говорить, что значит все это, значит, для деньги Чубайса. Я историк, я пишу книгу, я могу сказать, какие деньги получает Навальный вот оттуда-то. Я вам сейчас расскажу номер счетов. Просто я просто читал все его писанину, То есть этот человек в сцену просто внедрял. Нет, как пошел, спас, я сейчас повторю коллекцию. Иначе что-то не то все равно Да, это потому нет. Это он перестал рваться а он вообще не уходил, даже подруг, там, не знаю, вот. а руках, чёрный, на... чёрный, того, кто организовал охрану. Сейчас мы... <съём> вот. а, <кто> что касается... полностью у ну, вот. да. меня а все вычеркивали? У да. Отдайте вообще подытожим. Вы здесь собрались, но этого устала надо идти. Не понимали, да? Господа товарищи, поскольку речь шла обо мне, можно мне слово объяснить? О, вот такой да, а, я просто Дальше прошу по порядку дать тебе потом... Давай. Две минуты. Да, давай. давай. давай. Так, кто с моих данных и контактные телефоны не писал, пишите, пожалуйста. А это да, вообще да, не поварив не не поварив так никак ну, ну, не обговаривалось. Вы видели, что я был в порядке? Да, там была партия. Было сказать, публично от имени университета, все такое право, никто с ним не имеет. Открыть двери, кто Никаких оправданий перед темами, я считаю, после того, что они сделали, быть не должно. Мы просто должны послать три и вообще больше как мы хотели, чтобы не отъехать. А каких-то оправданий, ну, можно формулировать, что там да, там, значит, согласны, что несколько, несколько эмоциональной реакции. Все, это все, на что мы согласны. Вообще, ничего не входило бы в это время. А Герман, а я считаю, что такое заявление для прессы и для внешних источников принимать не нужно. Можно принять его для внутреннего пользования, для внутреннего... Вы, да, вы из... Значит, э, здесь <потрудующие> никого от охраны нет. нет. От Зинцова. Нет, нет, А кто кто мне скажет, кто и почему снял охрану? <потрудующие> я, я извиняюсь, конечно, но меня только спасли Денцов, друзья. Вы, меня смесли снесли штатик, все. снесли камеру он, он, он сейчас в Москве так, через два что... дня будет, позвоните никто не знает да? это было его решение ну, нет, что... ну, этот вопрос нужно, нужно принять и по результатам обсуждения и выяснения причин почему это было сделано нужно принять дальнейшее решение его участие, потому что все это хорошо но за свой базар надо отвечать если человек придумает, как бы мы хорошо к нему не относились, если он взялся, он должен сделать это раз Второе поле по поводу заявления. Если, если мы идем на акцию с митингом, то в той или иной степени принимать что-то примирительное для прессы придется. То, что можно теперь вынести э, на один раз, а Кочеткова всегда забанить, это может быть пойти и таким путем мягким. Но в принципе, в принципе как я понимаю, разговор идет о одном шествии. Конечно. О одном шестнике. Семье, и в этом а случае... Шестрия, а даже. Шестрия, нет, в нет, об одном шествии без, а, да. а, ну и... да. обо... без митинга. Вообще об нашем шествии без митинга. Хотя бы так, без разницы. Нет. В этом случае никакого заявления не будет и этих вопросов, соответственно, тоже не будет. Да? Да. Все, ну, конечно, хорошо. Правильно, наверное, да? А, коль вы когда вы все выражаете, выражаете вот, общее э, согласие в том, что мудака Качаткова быть не должно, да? почему-то там на сцене все заснули язык в одно место и молчали. Вот. Собственно говоря, человек, который выразил общее мнение, да, и, собственно говоря, может быть, немножко рисковато, конечно, где-то в чем-то было, да, но тем не менее, это было наше общее мнение, да, и которое здесь, я, подтверждается. Вот. Опять же, неуместно сейчас принимать подобные резолюции, да, то есть решать человека слова. И главное, за что. Вот и все. То есть, если человек говорит от нас и говорит правильно, то имело бы смысл подумать, всем здесь присутствующим, о выражении своего мнения по данному вопросу, если вы не можете его сделать, вылететь сами человек выразит за нас. Если вы готовы выражать, так выходите, это делайте на месте. А здесь сейчас махать руками, возле не надо. Это все элементарное снижение, заказ охраны. Все. Не надо переводить все на охрану, понимаешь? Это... Понимаешь, были Я люди был, на сцене, которые легко точно так же могли не дать ему выйти. Понимаешь? Ну, вот, вот и все. Вот и все. Охраны иди-то дальше. И не пускала его за в охрану. И он пробился. Бал, я, я тоже не пускал. Я я был на сцене и видел, как сцене. его не пускали. А? Потом раз, он появился а потом он со своими ребятами. Да, да, да. да. Что там? Его а -а -а -а. не пускали туда. Да, это это была чисто провокация. Это понятно. понятно. Это не должно должно. Быть, нет, нет. Не не не Коля. Ну ты шок не оправдывал. Коля. Машинка была твоя, что ты как бы в общем-то начал нецензурно заманывать. Ну не надо было этого сделать. Итак, так вот не все. Конкретно. Так. Нет, Коля, я слышал. Что слышу, не я... сунзурного, я сказал, как ты сказал, это понятно, это все понимаешь. Но... Это, вот, так я, это я сказал, ну, я, я слышу раз, что не не т... вообще... да, это не является <существует> вообще ни но... один группом. Я понимаю, но... что не это... сказал, Вы... сказали, <существует> сказали. <существует> что Что ни сузурного Отвечайте свои слова. Что ни я сказал. Конкретный чистой вопрос. Что ни я сказал. Ты сказал, сообщил. <связь> Блядь, что сказал? Вот, вот давайте-ка лучше вы послушайте выступление Лурье, который матом на Путина. А? А? Это вы ему не вспоминаете? Он все правильно, да хорошо Ну а вот отлично. Я тоже хорошо правильно все, все сказал. Только и пропустим, и то не пропустим маты. Не потянем. во-первых, а во-вторых, тут практически ни у кого права, ни у нет, есть курья. Выдвиньте меня в следующий раз. Буду выступать. Не выдвините меня, да? Да, я Все, мы в следующий раз выдвинем мы тебя не будешь Вы выступать а вот, забывай, будет он выступать а может, выдвинет вот а а а, нашего выжав. всеобщего обожаемого для ректора э, будет, будет. Про это Про Про это говорю, а брать какие-то обязательства я хорошо знаю минимум необходимый для участия. я говорю, что если мы это не секунду, Саша, потом Андрей, потом Ольга, Ольга, Ольга сзади глазом. Да, да, да, да, да. и... да. Я, в общем, от начала до конца участвовал в переговорном да, процессе Оргкомиссета Движения за честные выборы, и много чего там осмотрелся, я хочу сказать, не надо Просто обувь поговорить с вами, где они в там есть люди очень вредные, там есть люди заблуждающиеся, но во всяком случае э, с, с ними трудно, но можно говорить и в чем-то их убедить. И э, мне удалось, именно мне удалось э, сд э, добиться сдвига позиции таких очень упертых противников. Совместных акций с националистов закарбались пометок, Стаковский, Дубоваев, Запас. Какие сдвигимости? Да. То есть, в принципе, додеваться от этих людей общих акций можно и нужно. С другой стороны, нужно учитывать такую вещь, что если сейчас опять будут организованы две по сути дела противостоящие друг другу акции, это очень серьезно может навредить процессному движению в целом, потому что у обычных граждан это вызывает отторжение. Ага, опять разодрались, ага, опять они своими дрязгами значит, к нам лезут. Да, ну их всех. Вот такую реакцию я постоянно слышу э, от людей, э, не участвующих активно в политических организациях. И это оттолкнет безусловно. И не надо думать, что тот комитет э, ну, совсем немощен и в случае разных акций за ним никто не пойдет, что он окажется в том положении, в каком оказалась Валерия Ильинична Новодорская в Москве. Нет, э, здесь массовка будет примерно равная. Вот я вас уверяю, поэтому э, нужно сделать все, чтобы не допустить опять вот такого сценария. Э, и э, в этом смысле вот, э, я хочу сказать, почему Роман Земцов э, смог построить свое выступление так, чтобы с одной стороны полностью изложить свою платформу националистическую, при этом никого не оттолкнуть, никого не оскорбить, это, с моей точки зрения, был образец политкорректного выступления. Вот да, он понимаю, работал на это привлечение это. к себе сторонников, а не на отпихивание эм, чужих. Вот. Э, я считаю, что любое конфронтационное по отношению к какой бы то ни было части участников мероприятия, выступление должно не допускаться. Я в данном случае говорю не об отношении к секс-меньшинством. Я считаю, что они поступают крайне бестактно, навязывая свои выступления действительно большому количеству людей, которые относятся к этому резко негативно. И опять-таки здесь надо убеждать тот вот комитет что просто заставить людей проявить так-то как-то себя ограничить. И это можно в принципе сделать. Но речь в данном случае не о них, а речь в том, что не должны допускаться конфронтационные выступления. И тогда у нас будет общее все-таки движение. Движение для граждан, действительно, а не разборки в сравнительно небольшой среде профессиональных политактивистов. Поэтому я поддерживаю, во-первых, предложение Андрея Дмитриева, я бы наоборот, в отличие от того, что говорит Николай, убрал бы там некоторые слова, смягчающие формулировки. Но в целом я готов поддержать то, что Андрей зачитал, это необходимо принять и все-таки... Пытаться добиться согласия с тем вот комитетом и по шествию, и по митингу. Или вы хотите, чтобы прошло общее шествие и один митинг с того вот комитета? Вот если отказаться от митинга, ситуация будет такая. Я думаю, она тоже не устроит здесь очень многим. Возникает да? логичный вопрос. Мы что, одни хотим проводить общий митинг? Одни, одни. Следующий. Представляться Да. Даня Крисавин на Ронс. Вот... Сейчас говорили о позиции обычных людей. Поскольку я не занимался переговорами непосредственно, я могу претендовать на название слова необычного человека. Так вот, со стороны это все выглядело, переговоры с этим кабинетом так, комитетом так, что наша сторона пытается добиться какого-то позитивного результата, та сторона занимается саботажем. Выглядело Утиматум это именно сделали. так. Именно Они ставили не просто да? ультиматум, потому что ультиматум предполагает наличие условий, после удовлетворения которых та сторона соглашается. Тут условия ставились каждый раз заново для того, чтобы сорвать. Переговоры и сорвать единство. А вот в этой ситуации совершенно очевидно, что та сторона работает на срыв. Хорошие люди там есть, может быть, там все хорошие, но они по каким-то хорошим соображениям работают именно как саботажники. В этой ситуации. Заниматься вот таким вот покаянством, а давайте вам голову бандарика на блюде принесем, вот может быть тогда вот вы хотите с нами дружить. Да, я не я считаю, что это нецелесообразно. вот фактически мы себе оставим в положение, ну, мягко говоря, весьма сомнительное в этой ситуации. Поэтому заявление в таком виде, с позиции, что вот мы извиняемся за националистов и конкретно за националистов а Бандарика, не ну, так по сути, это звучит сам, именно да. так, Андрей, понимаешь? Ты пишущий человек, нет, я да, тоже конечно, умею слова в предложения складывать, вот, и, в принципе, смысл мы все понимаем. Вот, поэтому получается именно так, что мы, как бы, так сказать, конечно, недовольны гражданином-пидором, но мы недовольны господином.